Где, в каких краях Встретишься со мною, Всем нашим встречам разлуки, высуждены? суждены. Тихо печален ручей у янтарной сосны, Пеплом несмелым подернулись угли костра.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 мне подыскать тот ручей у проклятой сосны, Где сквозь туман вдруг роснеет кусочек огня, Где у огня ожидает. После этой песни обычно э, вообще просто идут титры песни сразу, да? Песни извратили, испоганили, а мне, Нет, а мне, а мне при, предстоит поздороваться. Нет, после этой Тань, песни, ну, песни в лучшем случае прощаются, это говорят, песня, до свидания, Дели дорогие Иосифовичи. наши Ты <къех> телезрители. Ты понимаешь, после таких <къех> песен рождаются такие девочки, как Таня Висбор. Нет, сейчас это я... крик Минуточку. мужского сердца. У нас, у нас <къех> сейчас, у нас вообще-то январь месяц, начало детских ну, и каникул. Я скажу, Самое дорогим время. мальчикам и девочкам, я да. скажу: здравствуйте! В эфире программы Споемте, друзья и в студии Татьяны Висковых. Мальчики и девочки спать. Минуту. Вот как раз: пя... это, Гриш, вы не учли одно: что это начало января, это детские каникулы. Значит, дорогие мальчики и девочки, уволоките от телевизора своих родителей, бесконечно уставших уже от радости вот этой новогодней, которая, я думаю, началась у многих 30 или 31 в лучшем случае, а закончится только 10 числа. Поэтому. Поэтому эта программа для вас. И вообще э, Григорий Гладков пришел сегодня петь детские новогодние песни. У нас в России год семьи, между прочим, начался. А, ну, кстати, милая моя песня семейная. Семейная, да. Ее поют на фестивалях семейная. На самом деле, дорогие ребята, Ну так пафосно, я ее уже не слышала давно. Это не пафосно, это песня о том... У Юрия Висборга еще одна, одна песня на эту тему «Моя дорогая прекрасная леди». А сегодня мы... О том, что... не, это песня о том, что о невозвратно ушедшем и, может быть, самом большом мире чувстве в жизни, чувстве... А мы сегодня о невозвратно ушедшем детстве говорим. Ну вот, вот, вот детство-то вот, оно и начинается вот после того, как встретятся двое взрослых людей, потом... Потом рождается уже детство. Я слышала вашу теорию по поводу, вот в одной из радиопрограмм, я слышала теорию вашу по поводу увеличения mm. рождаемости, то есть как бы призыв к населению. Мы сегодня все-таки для мальчиков и девочек, я думаю, что хоть какую-то новогоднюю песню мы споем Да, сейчас. конечно, конечно, конечно. У нас 5 января. Это прекрасное время. В разгаре уже каникулы. Уже ребята многие сходили на елки, на спектакли. Некоторые еще пойдут. Их ждет Дед Мороз, Негурочка. У кого-то уже была встреча, у кого-то будет. У кого-то было несколько Дедов Морозов. Их можно сравнить. Вот. Новый год у нас год крысы. Про крыс у меня нет песни, а есть песня "Машины Новый год». Это норвежская сказка, которую перевел Юрий Петрович Вронский. Такой поэт, он живет в Москве. Я написал музыку. Кор... Короче день, длиннее ночь, и холод на дворе. И мама-мышь в своей норе Внушает детворе. Надеюсь, мышеловку никто не попадет, Тогда опять все вместе Мы встретим Новый год. Прыг-доскок, -ля, ля фа ле -ра, ра Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг-доскок, -ля, ля фа ле ра, -ля -ра. Надо весело встречать Новый год, ура! Несколько норвежских слов да, даже есть. фалера это ж по-норвежски. Полы скоблят мышата, танцуют и поют. Метут хвостами горки, чтоб в норке был уют. Дадим хвосты друг другу, и раз, два, три, вперед. Так начался веселый мышиный Новый год. Прыг-доскок, хоп-ля-ля, фалера надо весело встречать Новый год, ура! Прыг, доскок, хоп, ля-ля, фа, ля -ра, ля -ра. Надо весело встречать Новый год, ура! Их новогодняя еда, семь крошек от котлет, А тем, кто любит сладости, обертки от конфет. И бабка мышь пришла сюда, теперь она сидит В своей качалке, как всегда, и на мышат глядит, и поет. Прыг-доскок, -ля, ля фа -ля -ля. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг-доскок, -ля, ля фа -ля -ля. Надо весело встречать Новый год, ура! И все танцуют, и поют, и пляшут, А потом мышины, папа говорит, Теперь друзья вздремнем, Мышата спать ложатся, и здесь, и там, и тут. Во сне мышата танцуют и поют Прыг-доскок, ля, ля фа ля -ра, ля ра Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг-доскок, ля, ля фа ля -ра, ля ра Надо весело встречать Новый год, ура! А бабушка... Прощанием опять вспоминает такие очень важные слова, говорит, надеюсь, и я всем телезрителям хочу тоже их спеть, надеюсь в мышеловку и, а также во все плохие места, там больницы ловку, гибдд ловку у нас называется, в других странах по-разному, никто не попадет. Тогда опять все вместе, мы встретим Новый год. Новый год прыг доскок, хоп-ля-ля, фалле рале -ра. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг-доскок, хоп-ля-ля, рале -ра. Надо весело встречать Новый год, ура! Гриша, а у вас в семье как встречали Новый год? Ну, вообще я... была ли традиция? Ну, была традиция дома встречать, и она у меня продолжилась. Mm -hmm. Ну, как каждому артисту, мне поступает предложение выступить с концертами в новогоднюю ночь. Но так вот Господь распорядился, что я лет 10 не выступаю в новогоднюю ночь, вот остаюсь дома. Хотя, конечно, я, если бы, наверное, было у что-то такое супер, может быть, я где-то выступил. А так, по мелочи вообще... Такой праздник, уйти от семьи, мне, мне не хочется. Бегать как взмыленный вообще по, по всяким э, этим новогодним застольям. Вообще <связывая> традиция была в семье. Папа, мама были дома, были подарки всегда, дорогие ребята. Был э, торжественный пирог, Наполеон, свечки были. Бенгальский огонь был в моем детстве. Вот. Мы дарили друг другу подарки, пели песни. И я вот так думаю, ск сколько... Новогодних песен с тех пор сочинено новых. Но всегда, конечно, пелось и тогда, и сейчас. Это «В лесу родилась елочка». Это гениальная песня. Она уже третий век живет. И, можно сказать, это первая детская песня, вот массовая детская песня в нашей стране. Родилась она очень интересная. Я просто сейчас... Веду передачу такой, «Друзья детства», в которой истории детских песен и мультфильмы. Очень много знаю об истории создания песен. Так вот, эта песня, ее сочинила девочка Рая. Точнее, девушка Рая. Она работала то ли учителем, то ли библиотекарем. И в нее был влюблен пианист по фамилии Бекман. Бекман. Фами... имя его неизвестное. И вот он ее полюбил и написал на ее, на ее стихи песенку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, с пионачка бай-бай морозником укутывал смотри не замерзай морозником укутывал смотри не замерзай трусишка зайка серенький под елочкой скакал порою волк сердитый волк рысцою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рыцою пробегал. Ну и так далее. Очень много пародий потом на эту песню возникло. Но тем не менее песня разошлась массово, без всякого радио, телевидения, пластинок тогда не было, ноты были. И вот она кочевала из, семью, из семьи в семью перекочевала в 20 век. Весь 20 век mm -hmm. ее пели. И сейчас, вот, удивительная судьба у этой песни, она будет жить, видимо, столетия. Хотя она, в общем-то, нетолерантна стала, потому что там срубили елочку под самый корешок, сейчас это стараются не делать. Хотя был такой закон в той России царской, если срубил дерево, должен посадить чуть ли не рощу. Так что вот тогда, может быть, она и толерантна была, уже тогда люди думали. Вот. Теперь а теперь она нарядная на праздник к нам пришла и много много радости детишкам принесла и много много радости детишкам принесла! Вот. Надо так жить. что спасибо Бекману, с него началась детская песня в России, и спасибо Раисе Кудашевой. Вот есть несколько, несколько песен, угу. которые вот тебя разбуди, вот особенно наше да, поколение, да, да. я не знаю, мы споем сразу слова, даже да. вот... Есть гимны, на самом деле, неофициальные. Есть официальные у каждой страны, есть неофициальные. Взрослые детские. Так вот эта песня – одна из таких вот детских гимнов. Еще, конечно, есть в ли... э, «Спят усталые игрушки». Это, безусловно, детский такой засыпательный гимн вот, нашей России. Обязательно. А я... вы же вели эту программу, да? Пять лет я вел, да. да? И, и каждая передача писал «Колыбельная». Сейчас я могу спеть одну из колыбель. Они мне очень такие оригинальные были, колыбельные. И вот эта песня, она имеет отношение к Новому году, который я сейчас сваю. Потому что с мелодией этой песни начинается новогодний мультфильм, который тоже показывает каждое 31 декабря. Падал прошлогодний падал снег у снег, Режиссер Александра да. Татарского, Татарского, безвременно да. ушедшего угу. в этом году. Он уснул во сне и не проснулся. Он не собирался умирать. У него родился сын, которому один год Миша. И он встречает этот Новый год, встретил этот Новый год. Вот. И... И так получилась такая судьба. Это тоже пластилиновый мультфильм, второй пластилиновый мультфильм, который сделал Александр Татарский. Первый назывался «Пластилиновая ворона». И он, он думал, будут ли песни во втором мультфильме. И потом все-таки решил отказаться. Но одна из песен была, должна была быть там, осталась мелодия. В одной пластилиновой местности, если помните, Тогда сейчас я спою песня такая, она на стихи Михаила Яснова, Замечательного петербургского детского поэта. Летучие мыши сидели на крыше. Летучие кошки влетали в окошки. Летучая лайка сновала по ветки. И кухни в дупло приносила. Что вы думаете, Таня? Объедки. Давайте дальше будете отгадывать. В трубе ковырялась Летучая свинка У свинки чесалась Летучая спинка Правильно В летучем болоте Ревел бегемот Занес его ветер В чужой огород Правильно <связывая> Летучая репка скакала по грядке. Спасался медведь от летучих акул. Летучий зайчонок бежал без оглядки. Все было в порядке. Все было в порядке. Все было в порядке. И Ваня что с ним заснул. случилось? А. Знаете, как тяжело засыпают дети. Думаю, что вы-то как раз знаете. Отрубаются. Нет. Они засыпают тяжело, но потом резко отрубаются. Дети похожи на, на собак, а собаки на детей в этом смысле. Вот такая типичная ситуация. У меня много собак всегда было. Mm -hmm. Всегда в жизни были собаки. вау Она лает, отрабатывает. вау Просто, ну, просто вот разорвет сейчас вот такая вот даже, неважно какая. Такая-такая. Вам не предлагали сниматься в мультфильмах, нет? я их озвучил. Мультфильм, не снимешь. Нет, почему? Вот совершенно легко. Я вас просто представляю. Гриш, а скажите, знаете, мне тут недавно тоже снималась в одной перед новогодней передаче, и меня просто запытали люди, стали говорили, а у вас было что-то такое, забавное, встреча Нового года, вот какой-то такой, вот вообще, как это праздник вашей семье? А я вспоминаю свое детство на Неглинке, когда совсем была клопом или, mm -hmm. значит, уже не клопом, у нас был, я говорю, вы знаете, у нас практически каждый день был Новый год, потому что приходили очень известные люди в наш дом, да, и были, как правило, вот просто, ну, если не ежедневно, то раза три-четыре на неделе у нас собиралась большая толпа, поэтому определить конкретно Новый год это или нет, я просто знала, что дома праздник. А потом, когда родители приезжали уже в более позднем возрасте из командировок, это был по определению праздник, потому что они просто были дома. И не так часто, как хотелось бы ребенку, и так далее. Вот у вас были какие-то... Вот сможете определить какие-то новые года, неожиданные, интересные? Неожиданные, когда я отлучался из дома. Например, я вот совершенно искренне участвовал в безалкогольном новом году. Когда пришла перестройка, то вдруг вот в чьих-то мозгах, Воспаленных, возникло вот это проведение кампании в Советском ну, Союзе, это я помню, да. А я уча... я искренне. Вот. Искренне участвовал, это было на Арбате, в кафе. И пришли люди, они старались там как-то участвовать в этом, соки пили, потом потихоньку стали наливать под столом напитки. Но я хочу сказать, честно. Тормозить я... таксистов или как там. Да, тогда. да. Я не выпил ни, ни, ни грамма спиртного, но со мной многие перестали разговаривать. То есть они посчитали, что. Вот, Хотя вот такие, пришли отмечать безалкогольный я... Новый год. Да, да, да. То есть это такая была карикатура. В то время советская наша вот одна, одна рука голосует, а вторая в кармане держит фигу. фигу да, да. Вот. Но я постарался искренне. Мне эта идея нравилась очень. Вот. Не, не, не курить, не пить. Я вот не курю, но выпить как бы можно. Там шампанское какое-то там, там какой-то напиток вот. Yeah. Я надеюсь, что некоторые дети еще остались у своих <laughs> телевизоров. Mm -hmm. Все-таки все мы что-нибудь еще детское, Так что вот такое курьезное, оно, оно вот было, когда mm -hmm. отлучался из дома ребята. Поэтому лучше дома встречать, mm -hmm. вот, и, я все, тоже и все будет считаю. хорошо. Но я mm -hmm. свою песню о троллях. Ой, вот тоже такой и мультфильм и есть, они по, по этой песнике был сделан. Детьми. Сейчас, кстати, у нас мультипликация возрождается, и самые лучшие мультфильмы, как, как заметили критики, это сделанные детьми». Очень много детских мультстудий, угу. и вот то, что они делают вот в своих студиях, так же, как детские рисунки, ошеломляет вот, по, вот этими простыми средствами, такими образами. И по этой песенке ребята сделали мультфильм «Тролли живут высоко в горах, вот, где-то, видимо, вблизи Лапландии, там, где живет Санта-Клаус». А наш Дед Мороз, он живет в Великом Устюге российский. Вообще И сейчас оспаривается место проживания, но... Ну, пока Юрий Михайлович с нами, Лужков, мэр Москвы, Новый год будет в Великом Устюге. Жили-были трое троллей На вершинах дальних гор Жили тролли, не скучали, Хоть молчали с давних пор как-то раз никто не знает От каких таких причин в той стране расстался крохот Что за шум? спросил один Затих ужасный грохот, и опять настал покой. Двести лет прошло в молчании. Это мышь, сказал другой, а когда еще столетие протекло над краем снов? Третий тролль сказал: Прощайте, ненавижу болта! А сам больше всех слов сказал, как ребята заметили однажды. А можно по заявкам? Да. Спой Гриша. А, То есть Вася. Вася. Ну, Вася. Не, просто... Ваня уснул, Вася проснулся. Да, да, да, да. Вася, да. Детскую, ну, детскую Я когда сочинил эту песню на стихи Александра Кушнора, mm -hmm. во-первых, когда попали стихи, я вспомнил свое детство. Эта песня абсолютно автобиографичная, потому что мы, как э, герои этой песни, сделали оркестр. Первый мой оркестр был вот шумовой. Потом я узнал, что у крестьян были такие шумовые оркестры, они играли на косах, пилах, они распространены были. Вот в Брянской области чуть ли не до наших дней сохранился оркестр в деревне. А мы сделали из инструментов, которые нашли на кухне. Это были сковородки, кастрюли, тазы, ложки, чашки, поварежки, Били поэтому изо всех сил, считали, что это музыка. Вторым оркестром в а так жизни был духовой оркестр. Родители считали, mm -hmm. что мы как хулиганы выглядели в mm -hmm. глазах, а Вася, маленький, пел хриплым голосом, как Лэр Амстронг, этот вообще mm -hmm. тянул как минимум на убийцу. Mm -hmm. Вот, я ее бодро исполнял, это был первый хит кантри-группы «Кукуруза», которая mm -hmm. потом номинировалась на «Грэмми», мы вернули американцам кукурузу, как, на, как нация более читающая нас учили, культурная, в виде культурного продукта, культурного. А Никита Сергеевич еще перевез, привез нам ее в виде Продукты сельскохозяйственных И вот я ее задорно пел Мы ее с кукурузой задорно исполняли Пританцовывая все это Прошло время И песня стала другой, ностальгической Песня воспоминания Не шумите разве мы шумели Но Андрюша стучал Еле-еле Лотком по железной трубе Я, я тихонько играл на губе Восемь пятых размер соблюдая Таня, где ты, Таня? Таня хлопала дверью сарая Саша камнем водил по стеклу, Коля бил по кастрюле в углу, Кирпичом Коля бил, но не громко и редко. «Не шумите!» — сказала соседка, Кричала соседка, а никто и не думал шуметь. Вася пел. Ведь нельзя же не петь, И Вася спел. Примерно так. А без А что голос у Васи был скрипучий, Так зато мы изгрудились кучей. Кто стучал, кто гремел, кто гудел, кто свистел, чтобы он не смущался и мел. бой Вася, ба ба ба ду ду ду. А про фонтан чубу ду ду ду. Пой, Вася, а лоботом там ду ду ду ду ду ду. ненавижу детский сад. Песня протеста, на самом деле. Нет, получился такой <смех>, яростный блюз, откровенный, да, песни воспоминания, да, там даже, действительно, ведь соседка уже не кричала, она все-таки сказала уже, тогда, да. так. А, я хотела спросить вот что, читала интервью в начале этого года по поводу, вас там спрашивали, как вы относитесь к детскому телевидению вообще, к тому, что оно собирается появиться, вот, и к тому, что на самом деле очень Российская многие, газета, да. Да, да, наши любимые программы, они закрываются. Вот то, что вот действительно, слава тебе Господи, не закрыла спокойной ночи, малыши, Ну, а Во-первых, все программы закрылись. Я, между прочим, попал в российскую книгу рекордов Гиннесса за издание самого большого количества пластинок дисковой кассеты для детей в России. Ну, я хочу сказать, что мои дети От один винил ваш запилили навсегда. Да? Просто он сломался пополам. Он, он уже скакал, прыгал. Вот все вот то, что вот про мистера Жука и про тролли, и про угу. э, я рисую там, на картине ну, и так ну, далее. Да. То есть это все, все песни были абсолютно запи. Она просто вот, это единственный диск, который у меня просто сломался. Он просто уже не смог даже скакать Он просто рассыпался в руках Ташкентского завода да -да -да -да -да -да. Вот Просто первый... было несколько заводов винил, вот, вот винил Ташкентские так. ломались А нет. А рижскими можно было Колоть орехи Что меня удивляло Я покупал тиражины Ташкенский легко ломал Рижский не ломался никогда Хочу сказать, что просто ваши песни очень любили И слушали с утра до Это столько дисков я выпустил Потому что закрылись все передачи детские Закрылось телевидение, радио. То есть, ну, какой-то ужас. Мы ожида ожидали чего-то, но только не этого, конечно. Такого мрака. Вот. И поэтому одна передача чудом уцелела спокойно, чем малыши. Вот. Ну, А вот сейчас И... вам удается подсмотреть то, что сейчас вот идет а, ну, на детском А вопрос о чем? Канале? О детском телевидении? Да, да, ну, да. Значит, я, во-первых, удивился, когда журналист меня нашла в Останкина здесь. Вот. Удивило меня, что я. Я сказал, почему я? Вы должны сказать А я сейчас объясню, потому что я когда искал детские песни, людей вообще, кто пишет сейчас вот детские песни, детские книжки, на самом деле, раз, два, три, пять. Давайте там мы позвоним этому. Она говорит, скажите вы, вот, ждается детское телевидение. Вам звонили? Мне никто не звонил. давайте, знаете, как интервью сейчас, позвоним людям, которые связаны. Мы стали звонить Успенскому, студия «Полюс», они на «Северный полюс» на ледоколе плавали. И не ну, звонили очень много людей, связанным с телевидением, никому, они не звонили никому, кто делает детское телевидение. -то... Я тогда сказал фразу, что прекрасно, что оно создается, но было бы страшно, если бы оно попало в руки ловким ребятам, они быстро бы все наладили, настроили, выдали бы опять, как бы, одно за другое, вот. Вот это, конечно, обидно было. Но сейчас оно в стадии формирования, да, и, и хотелось бы... Но я хочу сказать, что меня не привлекают ни, ни в каком качестве. Ни в качестве композитора, ведущего. Хотя, когда вот то телевидение было, я очень активно работал. И очень рад, что застал вот хвост уходящего динозавра. Вот, а это стимулировало вообще работу на телевидении? Конечно, на многие песни я бы, не, я бы не написал. Мне давали стихи, например, "Пластина вороны», я бы в жизни не сочинил бы на эти стихи песни, или там на многие другие, и колыбельных столько бы я не придумал. Но колыбельные, вот. я думаю, еще появились, тоже что появились свои дети не так давно. То же «Спокойной ночи, малыши», я каждой передаче писал колыбельные. Ну. Вот, ну, я сколько штук, сто их написал, наверное. Огромное количество. Вот. Я хочу сказать, что тема Нового года проходит через многие стихи и песни. И у меня в том числе, например, был такой мультфильм. Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно Вмещается что угодно. В коробке с карандашами, горы океаны, гномы, великаны. И кот с большими усами, в коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит в припрыжку. Он догоняет мишку с плюшевыми ушами. Коробки с карандашами под снежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает, кораблик под парусами. С карандашами Недавно прошел дождик На Новый год тоже бывает, кстати В прошлом году так было На Новый год шел дождик Любуйся теперь, художник Радугой над лесами В коробке с карандашами Желтое солнце пляшет Идет по канату клоун Жонглируя обручами Коробки с карандашами Цирк, как обычно, полон Идет по канату клоун Жонглируя обручами Он и не уходил оттуда Песню я посвятил Вячеславу Полунину, я с ним жил в одном дворе, И он тогда создавал театр в лицедеи на улице Сикереса блин, гора. В с карандашами дети спешат на площадь, И на ветру полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами, Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете, Эх, сами. А чем вам привлекательнее детская аудитория, нежели взрослая? Я так понимаю, что все-таки привлекательнее. Ну, у меня мама была заведующая детскими яслями. Я рос в атмосфере ее профессии. Утренников, елок, детских стихов, песен. Очень рано стал помогать ей. Играл на баяне в детских яслях, э, на утренниках, потому что заменял баяниста. И поскольку я был начинающий баянист, я что-то по нотам умел играть, что-то нет. И целые куски за композиторов придумывал. Вот. И поэтому вот это естественная так, такая как бы стихия. Потом я в юности занимался театре-клубе «Суббота» в Ленинграде, где зритель был участником действия. У нас был серьезный руководитель, доктор искусствоведения Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий. Зрители бросали стулья, поджигали, обливали водой, перетягивали с ним канат, причем наш был конец привязан, он учил нас врать. Вот. Во время спектакля заходил хулиган, хулиган, начинал драться, причем бить его надо было до крови. Вот. И он дрался по-настоящему, срывал спектакль. Зрители заступали, они же не знали, что это подставной. Или заходил человек с повязкой, переписывал телефоны, адреса. Что мы полетели на БАМ, было? нас чуть не выгнали, потому что мы облили комиссию водой. Там. Но потом оставили, потому что это очень дорого. Был поезд Комсомольская правда, на БАМе мы выступали, имели самый глушительный успех. Там были солдаты, строители, у нас девчонок много, Им, солдатам давали гитару, они пели свои песни. Вот, и все это... Потом вот, ну, самое главное, я же написал огромное количество э, музыки к елкам, так называемые. Это новогодние спектакли, очень интересные. В прошлом году у меня была потрясающая работа. Спектакль назывался «Чуделка» в стиле цирка Дюсалей. Наш режиссер Николай Челноков 10 лет в цирке дюсалей в Париже работал в общей сложности. Угу. И в этом стиле была поставлена елка. Я написал 15 номеров музыкальных, из них 14 песен, вот. Вся была такая фантасмагоричная, такая о, удивительная. Но я, я не смогу. Там все с оркестром было. Многие песни я не могу исполнить, они оркестрованы. Да честно говоря, это выучить музыку, я помню, а стихи сложно. В этом году я пишу для Кемеровской филармонии «Белая сказка». Н -н написал, точнее. Все уже написал. Даже на сегодняшний на день съемок я все сочинил. Я когда выступал Кемеровской области, удивительный край, я никогда там не был, очень красивая природа, очень чистая, и вот эти шахтерские города, как игрушки, и Аман Тулеев, видимо, увидел мое выступление по телевидению, а, а концерты мои происходят детские, семейные, в окружении детей, называется активизация зрителей, интерактив, я их вызываю все время на сцену, согнать их потом сложно, и они, значит, весь концерт со мной поют, пляшут, дергают меня там, Шляпа моя идет по всем, значит, головам, и меня наградила Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, медалью, есть медаль Кемеровской области, и вот я еще работу сделал, то есть у меня возникла дружба с этим удивительным краем, с которым не связывают никакие родственные узы. Ну хоть что-то можно сейчас услышать, нет? из новогодних спектаклей. Да. Ну, я просто рассказываю. Есть, есть новогодний фильм, вот чисто новогодний фильм. Эта идея была нашего мэра Юрия Михайловича Лужко. Он сказал, снимите фильм об истории Деда Мороза. Я чувствую, был большой такой э, как сейчас говорят, кастинг. То есть в Москве мне особо не удается писать музыку к спектаклям, потому что действительно много замечательных композиторов, большой конкурс. Но вот в фильме и вдруг я попал. Это стоит там 100 елок. И премьера была 31 декабря. По телевидению фильм называется «Тот самый Дед Мороз». Режиссер Алексей Ермилов. И вот что ценно в этом фильме, что собрали по крохам всю хронику, связанную с Дедом Морозом. Елки. Ведь история елок такая. Они у нас были, потом их запретили. При советской власти запретили. А потом... Это все при Сталине было. Потом вдруг восстановили перед войной. И начались замечательные праздники, очень мощные, с песнями, танцами. В фильме тот самый «Дед Мороз» много песен, и их не «Непоседы», и нас, наш главный Дед Мороз, вы знаете, как ее зовут, да? Это, это актер из МХАТа. Назаров. Назаров Дмитрий. Знаю. И в этом году, говорят, он сказал, «Все, хватит!» Потому что он так честно работал, он в Великом Устюге садился в сани, ехал до Петербурга, по дороге везде выступал, на морозе этим голосом своим, да. В Москве все это проводил, я считаю, нужно ждать звезду героя просто. Расскажи нам, расскажи, Пели, ребята Расскажи нам, Дед Мороз, расскажи нам, Дед Мороз, что сегодня ты принес. Будет встреча, будет встреча, Будет встреча, Новый год, Будет встреча, Новый год, Будет праздник у ворот. Будут папы, будут мамы, Будут детки подрастать, Книжки разные читать. Вот, и он такие напутствия, пожелания давал. Очень много. И вот эти спектакли... Я, я, я очень рад, что много спектаклей сделал, что у меня есть мультфильм новогодний, фильм есть, вот. и сам Дедом Морозом был. Вот. — Как рассказывают, как в анекдоте, да, сначала ты веришь в Деда ну, Мороза, потом ты не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. Вот это вот три стадии да, да, мужчины. Да, — да. Ну, я очень ответственно относился к своей роли Деда Мороза, конечно. А помню еще мы делали передачу новогоднюю 31 декабря она была в эфире спокойно ночи, малыши". и снегурочка у нас носила имя ира почему-то и звали. я тоже играл деда мороза перед этим они мне одели в коще бессмертного почему-то потом вряженного каких-то массу костюмов одевали на меня бедного вот. и потом я дедом морозом спел песню апельсины Мандарины, золотая кожура, Спят игрушки, спит спитерина, Потому что спать пора, но не спит, сидит под елкой, Шьет узоры Дед Мороз. Он и елку взял иголку и продел ее усом на гвоздь. Новый, Новый, Новый год, хоровод игрушек разных, Новый, Новый, Новый год, самый лучший в мире праздник, Новый, Новый, Новый год, каждый праздник, праздник в каждой квартире. Новый год, Новый год, в каждом доме и во всем мире. Утром Ира рано встанет и увидит у ворот, Мчат серебряные сани. А в санях тех Новый Год Новый, Новый, Новый Год Работа грушек красных. Новый, Новый, Новый Год Самый лучший в мире праздник Новый, Новый, Новый Год Самый лучший праздник в мире Новый, Новый, Новый Год В, каждой, в каждом доме и квартире Я знаю, что у вас есть ноу-хау, я никогда его не слышала, а мне бы очень хотелось, ну, уже немножко опоздали с моими детьми, может быть, внукам пригодится, я надеюсь, что когда-нибудь они появятся. Просто мы с дочерью так учили таблицу умножения, mm -hmm. чудовищно совершенно. Я помню, это какие-то были, ребенок плакал, отказывался принимать пищу, <свят> не ел с руки. Ну, то есть все, абсолютно становился диким. Но в результате какими-то страшными усилиями, причем сейчас остались вот выборочные там, 7 на 8, 56, откуда, что такое, что такое? Да, вот mm -hmm. вдруг откуда эта цифра вылетает. А так в основном, вот я знаю, что у вас есть это ноу-хау. Я просто хочу лично я для спел, себя... Я таблицу умножения. Ну, может быть, какую-то... может, какую, ну, давайте, какую часть. Ну, я понял, что ребята не могут выучить всё эту таблицу выходит, умножения. Особенно правильно. вот телевидение сейчас мешает. Мы же все очень, учим глазами. Реклама разрушает зрительную память. А ушами ничего не учим почти. И я спел таблицу умножения в девяти стилях. Рок-н-ролл, колыбельный, вальс, блюз. Чтобы засыпать, под нее просыпаться. И она под музыку звучала. Стихов много смешных между придумали. И она имеет такой успех оглушительный. Вот просто у меня сейчас это такой хит номер один, что меня приняли почетным членом Академии образования России. Я вот сейчас являюсь. Это правда? Правда, это, думаю, правда? нет, честное деле. слово, да, честное слово. У меня, это, у меня диплом. Вот, и я придумал серию зубрилки. Вот сейчас я хочу записать таблицу Менделеева. Это будет, поскольку тинейджеры, то это у них называется кислотная музыка. Хип-хоп, рэйв, техно, кальций, инцезий. музыка тупая, текст полезный. Вот. Это было, значит, запись была в Зеленограде. У меня была смена просто, я не знал, что записывать. И, были, и был детский ансамбль. И мы вырвались из тетради листок и решили записать ее. Был синтезатор. Мы нажимали стили музыки в синтезаторе. расческа у нас называют. Вот. И, и пели под это, значит, под листочек. Там В кантри я на гитаре играл. Ну, все очень просто. Дважды-два. Я, я это я, вы, вы дети. Дважды-два. Дважды-ты. Это... Два. Дважды Только они, они, они кричат, как сумасшедшие. На каком то этапе, Я могу сбиться. А, ну, дважды четыре, дважды семь и так далее. Пятнадцать. Потом. Трижды-три. 4жды 4. 16. 3. 5. Опаздывай. 25. 6. 6. 7. 7. 49. 8. 64. 10. 10. 100. А, я... а 100жды 100. 100. 100. Нет, 10. Сколь... 10. 10. 10. 10. 10. мне. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Восемью семь. А вам то же самое. Вот, я еще интересно на концерте исполняю со всякими штуками. То есть это пример того, как можно скучное, скучнейшее занятие сделать веселым, озорным и, и, и классным. И я, я когда пою на сцене, значит, я из этого цел, целое шоу сделал. Значит, Я говорю, так, кто знает таблицу умножения, идите на сцену. И вот значит, толпа идет. Кто не знает, сидит в зале. И проверяйте, кто знает. Кто не знает, ребята, с позором изгоняем. Народный контроль. Вот те следят, и эти павильные, эти... Я готовы, готовы. Внимание. Дважды два, четыре. Все правильно. Все вроде. Три же и по одному там выгоняем. Короче, накал страстей, все спели ее. Я говорю: так, ну ладно. Сейчас такое задание очень сложное, но на него есть мгновенный ответ кто владеет чувствами. Сколько будет 743 умножить на 586? Ну, там какие-то варианты. Я говорю, повторяю, сколько будет 327 умножить на 642? Кто-то говорит, много. Я говорю, молодец. Ну и последнее задание, ребята, в этой таблице умножения приготовились. Кто ответит, получит 5 с плюсом. Значит, 742 на 857. Много. А дважды 2? Два? 4. Я говорю, неправильно. Кто-то кричит, мало. Правильно. Выучили. <связь> Гриша, а есть у вас сейчас какая-то <связь> песня, которая вот считается вашей песней песен, вот, которую вам все время при... или приходится петь, песня -песня? без отвращения, скажем, без отвращения, и, или... И ворона», конечно. Ну, Там тогда тоже мне... Новый год. Но тогда мне не простят, если мы, мы сейчас ее не спаем. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую хотим вам рассказать.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 Нам помнится вороне, воронье, кар-кар-кар-кар-кар А может быть собаки гав-гав-гав-гав-гав-гав А может быть коровье му-му-му-му-му-му-му Однажды повезло, прислал и кто-то сыра Грамм думается 200 двести, а может быть и триста А может полкило. на еле она взлетела А может не взлетела, а может быть на пальму С разбегом собралась И там она позавтракать А может пообедать, а может и поужинать Спокойно собралась Идею этой сказки, а может и не сказки, Поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, Там, где идет строительство или подвешен груз. Это легенда или нет, что вам вот за вот эту строчку и не пойти, не плешить, там, где идет строительство или подвешен груз, что где-то висят даже вот как по технике безопасности да, да, входят вот, да, в реестр. Ну, сейчас эта профессия исчезла, инженер по технике безопасности. Но ну, тогда было, да. Uh -huh. Ребята прислали из Сибири такой нам на радио вариант. Не стойте не пры и не прыгайте, не пейте, не курите, там, где везут правительство или подобный груз. Это опасно. Да, замечательный поэт детский жил в Москве, Алексей Кондратьев, и писал удивительные стихи, мудрые. «Для межпланетного контакта необходимо много такта. Когда земля накопит так, тогда получится контакт». Угу. А, а Михаил Яснов, такое, с чем мне тоже нравится, я помогаю на кухне. «Ну-ка мясо в мясорубку, ну-ка мясо в мясорубку, ну-ка мясо в мясорубку, Шага, марш, стой, кто идет? Фарш!» Но Александр Татарский, который сделал «Пластинную ворону», «Падал прошлогодний снег», мой большой друг, вот, благодаря которому и моя судьба состоялась. Он очень любил Новый год, все собирал про Новый год и хотел снять мультфильм значит, про Новый год. И ему очень нравились мои песни на стихе Александра Кушнера «Взрослые». Угу. Вот это, например. Снег подлетает к ночному окну, в юго дымится, как мы с тобой угадали страну, где нам родиться. В южная ватная, снежная вся. давит на плечи, но и представить другую нельзя. Шубу полегче, но и представить другую нельзя. Шубу. А легче Гоголь из Рима нам пишет письмо, как виноватый, Бритвой почтовое смотрит клейму, Продолговатой, но и представить Другое нельзя Поле поуже, Доблести, подлости, горе, семья зимы и дружбы. Доблести, подлости, горе, семья, зимы и дружбы И англичанин, что к нам приходил строгий, как вымпел Не понимал, ничего говорил, глупости выпив Как на дитя мы тогда на него с грустью смотрели и доставали плеча твоего Крылья метели. И доставали плеча твоего Крылья метели. Снег подлетает, к ночному окну в юго дымится. Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться? Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться? Александра Татарского похоронили на узком кладбище. Я, когда проезжаю мимо, всегда сигналю, открываю окно и слушаю. И жду, когда он мне ответит. И сегодня я ехал на съемку. потому что И сейчас я выпускаю альбом «Грустный клоун», посвященный татарскому. Это его выражение было, он говорил, настоящий клоун грустный. И он сам из цирковой семьи, отец его писал репризы для цирка. Саша работал в цирке, начинал штамп с стармейстером вот этим. А Юрий Никулин его крестный отец. И пластилину ворону мы сочиняли на квартире сына клоуна Шуйдина. Шуйдин был. У -у -у -у. Значит. Я да, и Вот. И он, он считал и Полунина вот настоящим клоуном, потому что Асяся сяй грустный клоун. И он рассказывал одну такую э, сценку из старого русского цирка до революционного. Выходил клоун с трубой и начинал там дуть в нее, и у него ничего не получалось. Зал умирал от смеха. Вот «Вершина искусства» — это трагикомедия. Самое, самое простое это сочинять слезливые эти вот песенки, всякие, с, сопливые. Вот. Искусство смешного более сложно. Издал смеялся, а потом он вот клоун говорил: А чего вы смеетесь? Я не умею играть. Это труба моего друга. Вот. друга. У нас же не ни семьи, никого. Мы цирковые колеси, у меня был только один друг. Мы с ним вдвоем работали. А сейчас я один из того, что он умер. Он был трубач, а труба осталась. И вот когда мне грустно, вот, я смотрю на небо. Вот так вот, Дуну, он мне отвечает. И он так, и вдруг сверху. Играла труба наверху, там вот такая была вот настоящая. Но это прям действительно как из, как, как из выступлений Полунина, ведь на это. Саша уже И с Сашей и открываю окно и жду. Потому что я жду, что-то он мне обязательно должен сказать или... Гриш, скрикнуть. а я вас хочу вернуть в 80-е годы Одна из самых, на мой взгляд, совершенно потрясающих ваших произведений Которая имела большой успех и неожиданный совершенно, насколько я понимаю, для самого автора Я о старой песне говорю, о песне из Кимовского барда да. Вот Это, можно сказать истории. Да, да, я нашел детские стихи поэта Глеба Горбовского Он был геолог и там были стихи про эскимос. И Мне так, так понравилось. Я вообще очень люблю северные народы. Это, это мужественные люди. Вот, они живут на севере и абсолютно не воинственные. Вот. А южные, вот, у них все есть. И бананы, и цитрусовые. Но они, понимаешь, зарезать хочет Им драться надо. Они горячие такой парни. Горячие такие. А у этих ничего нет на севере. И они мирные такие. Город мирный у них. А у этих грозный такой город. А у этих мирные... Ну, и те хорошие, и тех я люблю. Там, это, пусть не обижаются, они такие обидчивые, южные. И вас и я люблю. Я, все. Ну, северные, вот мирные такие. Я написал песню. из самых лучших вот, чувств я сделал припев, ну, типа на эскимосском языке. Mm -hmm. там. Ну, это было бы про Кавказ. Я, наверное, Кавказ бы, там, я спел. Ну, как, не, не, не знаю язык. Ну, абракадабру. И вдруг раздается звонок, звонят иски Говорят, выгребают, да. Мы, «Вам звенят эскимосы». Я говорю, «Ну, вы, напи вы написали песню про искусство. «Я. Нам надо встретиться». Ну, попал, я думаю, значит. Я и не пел ее в компаниях, пел там. Приезжаю на встречу, это было на Витебском вокзале в Ленинграде. Их было человек 30, я был один. Они с какими-то копьями, мешками были. Узнать их легко было, конечно, по глазам. Вот. Вышел главный и говорит, «Огромное вам спасибо» то, что вы сочинили песню. У нас осталось две тысячи всего. Значит, в СССР остальные живут значит, на Аляске. И yeah, говорят, yeah. только у вас припевен. Мы ансамбль песни и пляски Чугодского национального округа Иргерон, едем в Канаду на гастроли, сделали вашу песню. Только вот припев, у вас редкое наречие, люди воспитаны, интеллигентные. значит, Мы на своем языке. Я помню триумф песни, концертный зал Чайковского. Выступает ансамбль, сам песни пляски чукотского национального эргерон, композитор Гла Григорий Гладков, стихи Глеб Горбовский, «Эскимос». Я сейчас, Гриш, я думаю, что это будет прекрасным завершением нашей ну, сегодняшней давайте. встречи, зимним, новогодним. Я всех поздравляю уже, наконец-таки, с наступившим Новым годом. Хотя не расслабляйтесь, еще будет и Старый Новый год, и Год крысы тоже будем отмечать впереди. Тем не менее, основные Новые года уже как бы прошли. Я прощаюсь с вами. В студии были Татьяна Висбор и Геннадий... И в студии были Татьяна Висбор и Григорий Гладков. Вспоминайте нас, и через неделю не забудьте включить телеканал «Ностальгия», тогда мы обязательно споем вместе. «Эскимоса» По северу ехал один эскимос Везли его десять собак и барбос, А сам эскимос, несмотря на мороз, На нартах веселую песенку вез. о север хорошо собаки хрипели трясли языком веселый барбос был у них вожаком а сам эскимос несмотря на мороз на нартах веселую песенку вез Ой-ой-ой-яй-яй-яй, омай-яй-яй, ом маган бин кин бин дыр бун бай Эй, хоп-эп, мороз хорошо, дыр бай эй, у Та песенка с паром из теплого рта Ушла, прославляя родные места, А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез, эй. все хорошо. Мороз, север, олени, эй, я и не бывает все хорошо, вдруг плохо. На встречу едет эскимос из Америки, американский эскимос. Перестройка, берлинская стена рухнула, берингов пролив, стал мостом. И поет свою эскимоскую песню, как ему внушили. Веду свою эскимоскую жвачку. И нашему навстречу пошел с песни предка. <связывая> <клес> <клес> Смотрели они друг на друга и запели. О, Дерденбай, Кера Дерденбай, братьеве. Арденбай, ап, оп, оп, Дерденбай. Дерденбай, я, и я, я, я, я, ай ай ай ай ай